Юность рвется из блузки, Взгляды встречных огрузли, Бьют по свежей мишени, Животы в напряжении, Глотки тянут слюну, Ну и ну, прохожие на грибы похожие, бледные, рябокожие, Глаз не отводят от блузки, Юности выточки узкие, Пялятся на образа, В храме жизни блются глаза. Где коромысла до ведра, Гляди-ка, слепил бог бедра. Сорваны тормоза, не вынести перегрузки, Пуговицы на блузке срезают бритвы глаза.